Хотелось бы еще раз обсудить тему ныряния с маленьким ребенком. Давайте начнем с того, что мы проанализируем, как мы погружаемся в воду, как погружается в воду взрослый человек. Прежде чем погрузиться в воду, что мы делаем? Мы делаем вдох, задерживаем дыхание и потом погружаемся. То же самое мы должны проделать с ребенком, предоставить ему возможность, создать условия, для его принудительного вдоха перед погружением. Принудительный вдох вызывается несколькими приемами. Резкое попадание на кожу лица чего-либо. Потока воздуха, брызг воды, включает рефлекс поглубже вдохнуть, чтобы переждать возникшую бурю. Это один из методов. Резкое изменение положения тела, падение... Прыжки, это все включается автоматически. И еще один момент очень простой для манипуляции с ребенком. Это маховое движение. Когда мы держим малыша, приподнимаем и погружаем в воду. Очень простое естественное движение, но в нем происходят такие непростые процессы. Во время маха вверх... Мы не просто держим малыша, а мы немножечко чувствуем такое подвисание, и потом погружаем ребенку, ребенка в воду. Что значит подвисание? Подвисание – это значит микропотеря веса, мгновение невесомости. И в этот момент мгновение включается тоже рефлекс-вдох, блокировка дыхания. Используя эти приемы, главное – понимание, за счет чего происходит блокировка дыхания, можем смело развивать задержки дыхания. Без задержек дыхания, как такового, плавания не начнется. Малыш не почувствует э, легкости в этой среде, не почувствует ощущение тела, которое не падает, а подвисает, плавает в воде, э, не научится легко задерживать дыхание, плавание, как такового, не начнется. На что мы акцентируем внимание? На понимание процессов. что после глубокого вдоха Следует естественная задержка дыхания в комфортном состоянии с резервом воздуха и с дыхательным циклом впереди. И мы понимаем, что дыхательный цикл начался именно в этом мгновении. И еще раз хотелось бы обратить внимание на ошибки, которые допускает родитель в окружении ребенка. Первая ошибка. Это излишняя резкость. Излишняя резкость отражает волнение родителя и ошибочно закрепляет мнение того, что это делать нужно резко, быстро. Понимаем, что на комфортную сдержку дыхания нужно сделать вдох и успеть задержать дыхание. Тогда погружение для ребенка комфортно. Слишком резкое движение с тела ребенка тоже вызывает неприятные ощущения. Можно предположить, предположить себя на месте ребенка и представить, что кто-то нас берет, кто-то очень большой, и вот так резко погружает, резко двигает и резко поднимает. Это очень неприятно. Помните об этом. Главное – плавность, нежность и спокойствие. Во-первых, вот это состояние взрослого Передается ребенку, и э, в расслабленном состоянии э, малыш э, способен э, дольше проделать в комфортном состоянии задержку. Это очень важно. Еще очень важный момент. Э, вот этот телекторный вдох чаще всего происходит на фоне очень открытого рта. Буквально мы делаем это движение, хотим погрузить малыша, а видим очень напряженно открытый рот. Это тоже очень сбивает и пугает родителей. И, как правило, если ныряния не прекращаются, то они топарятся Что это значит? Вот этот открытый рот. Задержка дыхания производится не за счет Мышцы рта. Если мы закроем рот, но этот рефлекс работает, он сработает через нос. Потому что у нас дыхательные пути есть через рот и два отверстия через нос, которые так с мышечным усилием не закрывается, Поэтому происходит Все разумнее, блокируется вся горта. И блокируется она вот этим мышечным спазмом после вдоха. Либо вдох может быть заметен, либо он такой, как бы ребенку не нужен Потому что ребенок сам ощущает, что делать, либо вдох Или у него дыхательный цикл был в той фазе, что ему достаточно заблокировать дыхание Все это происходит автоматически Поэтому мы должны, взрослые, должны создать условия для того, чтобы малыш проделал, успел заблокировать дыхание на это помните нужно время плавность и спокойствие и обратите внимание что вот эти движения одинаковые малыш там отрабатывает эту ситуацию и как правило если вы вас не испугает первое погружение с таким напряженным открытого том, отметите что вода то никуда не попадает Страх, что водичка во рту, но так она во рту, когда малыш опустил ладошку в воду и э, пальчик засунул в рот. Вот эта вся вода, она в общем-то в нем и оказывается, поэтому не пугайтесь вот этого открытого рта. Наша задача создать условия для принудительного вдоха перед погружением, либо предоставить ребенку свободу действий и время, чтобы малыш скоординировался и сам необходимые в этот в эту секунду действия о том как мы дальше развиваем задержки дыхания для чего не нужны будет следующее видео всем успехов